Вопрос «А может ли меня искушать Бог?» Слова Священного Писания, говорящие на эту тему, это послание апостола Иакова. Так он говорит.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 Сначала нам необходимо разобраться с термином «искушение». Дело в том, что в славянской Библии, а также и в русском синодальном переводе XIX века встречается слово «искушение», но, как ни странно, в разных контекстах. Так, например, ювелир искушает серебро, и Бог искушает своих людей, как искушает ювелир серебро, то есть очищает его от примесей с помощью обработки высокими, обработки высокими температурами. Если мы обратимся к слову «искушение» в данном контексте, то здесь говорится об искушении злом. То есть, когда якобы Бог направляет человека или предлагает перед ним сделать то или иное зло. Но апостол Иаков говорит о том, что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть или желание. Именно этим мы с вами иногда обольщаемся и, соответственно, идем в направлении зла. Дело в том, что во времена апостольские уже появляются гностические учения, основанные на философских измышлениях и на учении так называемого деизма. То есть философское учение о том, что и добро, и зло имеют один источник, самого Бога. И, соответственно, если христианин думал, что Бог рождает зло, Бог э, может искушать нас на зло, то, соответственно, мы могли склониться и перед этим гностическим учением деизма. Но апостол Яков говорит прямо противоположное. Также нужно сказать о том, что слово ⁇ испытание ⁇ очень... С очень близко стоит со словом «искушение», и действительно Господь иногда позволяет нам впасть в те или иные испытания. Далее нам нужно с вами обратить внимание на следующее, на следующую особенность стилистики Священного Писания Ветхого Завета, где очень часто встречаются, например, такие случаи, когда Бог ожесточил сердце фараона. Фараон поступает против замысла Божия, поступает против заповеди Божьей, против нравственности. Он не слушается Бога Израилева, он вступает с ним в конфронтацию, считая себя Богом. Но получается, из, если мы понимаем это буквально, что сам Бог инициирует это ожесточение и, соответственно, инициирует этот грех. Здесь нужно сказать о том, что стилистика Ветхого Завета или, можно сказать, даже богословие Ветхого Завета, ветхозаветных учителей, было следующим. Учение о попущении, о промысле Божьем еще не было развито, оно является плодом именно христианской мысли эпохи Нового Завета. А для Ветхого Завета характерно было, что любое действие, в котором Бог, например, не воспрепятствовал его совершению, сделал сам Бог. И поэтому э, ожесточает сердце фараонова Бог. А на самом деле действия Божии, которые утверждали веру в Израиле, они тем самым ожесточали сердце фараона, которое ненавидит Бога Израилева, который вступает с Ним в соревнования, считая, что Он и есть сам Бог сильного народа, а израильский Бог — Бог рабов. И поэтому э, как может фараон, считая себя Богом, слушаться другого Бога? Подводя итог, нужно сказать, Бог не искушает нас на зло, Бог не приводит нас ко злу, но мы сами искушаемся своими похотями и желаниями, которые доходят до определенного уровня, который и вводит нас в нравственное недостаточество. Желаю всем всего доброго.